Бог смотрит на сердце. Женя был обижен. Сегодня у него день рождения. И у соседа Артура тоже. Они с Артуром одногодки, учатся в одном классе и живут по соседству. Как назло! Бог, наверное, решил меня дразнить всю жизнь. Возмущенно пожаловался он отцу. Бог дал Артуру все. Он красивый. «Умеет прекрасно говорить, у него родители богаче, и на день рождения ему подарили огромный планшет», – жаловался Женя, забыв, что причиняет боль отцу. Обычно он был добрым и отзывчивым, но сегодня, когда Артур похвастался планшетом, мальчик просто не выдержал. «Мы с мамой тебе не нравимся?» – уточнил отец. Ты хочешь, чтобы у нас в доме, как у Артура, каждый день слышались крики? Нет, прости, пап, я не это хотел сказать. Просто мне обидно, что я некрасивый, и девчонки в школе на меня не обращают внимания. Я пробовал, как Артур, заниматься спортом, но все равно такой же худой. И на день рождения ей не планшет даже хотел. Но у нас денег хватило только, чтобы немного вкусненького сегодня купить. Я очень вам благодарен. «Но зачем Артур хвастается?» В горле уже не стоял ком. Он боялся даже заикнуться, что на самом деле хотел собаку. Но ведь ее тоже кормить надо. Вот и молчал, ничего не говорил родителям. Им и так непросто зарабатывать на хлеб. Ведь папа болеет. Он всегда сидит на инвалидной коляске и получает только маленькую пенсию. А мама много работает. Но ей же еще папе помогать надо. Поэтому Женя ничего не просил у родителей. «Сын, знаешь, в мире так складывается, что очень красивые люди не часто достигают чего-то большого. Больше всего важного для человечества сделали не очень красивые люди. Не могу точно сказать почему. Может, потому что красивым в детстве все дается легко, они не хотят потом трудиться». Но это факт, который ты сможешь проверить. Я бы очень хотел, чтобы ты трудился и учился, чтобы когда-то ты смог показать, чего добился ты, несмотря на то, что с детства не так много получил. Но могу сказать, что мир и любовь в нашем доме стоят в тысячу раз больше, чем планшет Артура. «Да, я понимаю», — ответил Женя но на самом деле просто не хотел причинять боль отцу, которому и так приходится несладко. Приближался вечер. Сегодня на его день рождения должны были прийти дядя с семьей. Женя любил своих родных, но все же не мог не мечтать о собаке. Но он даже не молился об этом, потому что сам еще не зарабатывал и не смог бы кормить щенка. Мальчик просто иногда украдкой с надеждой поглядывал на небо. «Ведь если просить щенка, тогда нужно просить и пропитание для него. А это, казалось, для Жени уже слишком много. Вдруг у калитки послышался шум, будто кто-то плакал. Женя быстро побежал. Он никогда не позволял обижать слабых, даже если обидчики казались сильнее мальчика. И у него до сих пор как-то получалось заступаться и не попадать в неприятности». Вся семья верила, что это потому, что они каждое утро молились о защите от Господа. Женя открыл калитку и ахнул. Прямо перед ним сидел красивый щенок Лабрадора. Мечта всей жизни. Мальчик даже не думал о породистом щенке. Он был бы ряд обычной дворняшки. А тут Лабрадор, черный как смоль. Женя оглянулся. «Скорее всего, сейчас прибежит хозяин и заберет щенка». Но вокруг никого не было. Как только щенок увидел Женю, сразу перестал скулить и завилял хвостом. Мальчик осторожно поднял собаку на руки и понес домой. «Мам, пап, смотрите, кто к нам пришел! Он был там один и плакал», – показал он родителям щенка. «Если хозяин не найдется, можно мы его оставим? Будет моим подарком на день рождения». «Ну...» — мать помялась, посмотрела на отца, и они оба кивнули. «Значит, Бог сам тебе подарок сделал». «Ура! Я даже не смел молиться об этом, но так хотел щенка!» — закричала Женя. «Но вдруг хозяин найдется. Ты подожди так радоваться!» — напомнил отец. «Я очень надеюсь, что не найдется», — вздохнул мальчик. «Я тогда его назову Бим». Прошло время... Никто не искал щенка, и Женя смог оставить его себе. Через неделю ему предложили после школы помогать у дяди на работе, и за это заплатили. У Жени появилась его первая работа, и он смог сам прокормить своего щенка. «Смотри, сын», — сказал отец, — когда все поняли, что Бим останется. «Бог видел твое доброе сердце и знал, что ты сможешь заботиться о Бимке». Артур получил неживую вещь, потому что он ни о ком кроме себя заботиться не умеет. А Бим живой, и поэтому Бог привел его к нашим воротам. Прошли годы. Женя много трудился и учился. Он понимал, что никто не сделает за него ничего в этой жизни. Когда мальчик вырос, он заботился о своей семье. Женя стал прекрасным специалистом и добился многого в жизни. Сосед Артур всегда заботился только о своей внешности, красовался перед людьми, занимался спортом, чтобы тело всегда выглядело хорошо. Но к труду он так и не привык, умел только пользоваться тем, что ему давали родители. Довольно скоро денег и вещей уже не стало намного больше, чем у Артура, но доброе сердце и развитый ум всегда оставались самым большим богатством Жени. В его доме всегда царили мир, согласие и любовь к Богу и людям. Потому что он научился ценить все это с детства. Труды праведного к жизни, Успех нечестивого к греху. Притча Соломона, 10 глава, 16 стих.